Всем приветик, я эмбрион, моя мама еще не знает о моем существовании, еще неизвестен мой пол, неизвестен цвет моих глаз, какой я буду темненький, светленький, веселый, любознательный. Мамочка, не плачь. Это, наверное, она с моим папой поговорила. Ну вот, мамочка узнала о моем существовании. Кажется, сейчас решается моя судьба. Мамочка, пожалуйста, не делай ошибок. Мамочка, пожалуйста, не избавляйся от меня. Я буду самым хорошим ребеночком на свете. Ты будешь гордиться мной. Мы будем с тобой гулять. Мамочка, пожалуйста. Мамочка, не грусти. Посмотри, какое небо. Посмотри, какие цветочки. Какая киска тут гуляет. Мамочка, давай, когда я немножко подрасту, мы тоже заведем киску. Как все-таки хорошо быть человеком. Когда-нибудь я вырасту и сделаю все, чтобы моя мама была счастлива, чтобы она мной гордилась. И я буду вместе с ней всегда, всю жизнь. «Мамочка, я уже тебя очень люблю!»